Thank you. Сын и Дух Святой В Тебе находим мы покой Надежду Ты вселяешь нам в сердца Сила твоя на да, облако Сила твоя и чудес. Уши и к Господь, твое слово каждый миг Хранит наши души от греха. Твоя благодать, как чистый родник, Любовью льётся в наши сердца. Твоя